Беда. Вот видите, так э -э Дюсалей, вот я вижу Дюсалей это команда эксклюзив То есть, иначе я подписал правильно И была замена произведена э -э Пуся должен был Или должна была играть за Пидерсию, э но вместо Этого игрока Будет играть игрок с ником СКС А нет, подождите, лол Лолкек, и там и все равно и Пуся есть Пуся заменили на СКС, есть Пуся Что, два Пуся, что ли? Ладно канале одним словом Ну а счет-то у нас э, 2-0 Между прочим, дорогие друзья Будем пытаться втягиваться в ход матча Как есть, к сожалению Да, небольшая проволочка получилась И чуть-чуть я на старт прям сразу не успел <coughs> А, вот, и мне прилетает информация, что две пуси было Пуся и Пуся, и вместе они образовывали между собой команду Пидерси. Ну, а теперь, теперь 2-1 в пользу коллектива Эксклюзив, и СК вместе с Пуся смогли взять раунд, как я понимаю, при диглах. Но, в основном, конечно, заслуга СКС, да, потому что как бы три минуса у него, и, как я понимаю, в общем-то, Пуся... Присутствует на матче, но особо пока не убивает никого. Ну, это как бы, опять же, не страшно. Ну, оборона снова сильнее, как и обычно, как э, всегда, как и везде. Ну, вопрос, если СКС будет очень жесткие штуки ставить, то почему как бы не надеяться на победу? Да, кстати, состав команды эксклюзив это Дюсалей и э, Неброско Хэд. И СКС э, забирает его. Ну, а, собственно, счет в матче становится... 2-2, неожиданно. И, конечно же, дамы и господа, нельзя ни в коем случае забывать про наших спонсоров. Спонсоры данного турнира это Спортивный, Кофе, Бесенок, Неброска, Саша, Кошелек и Вак. И вот что интересно, а Неброска, который, это не тот ли самый, не тот ли самый спонсор? Если он, то круто. Респект ему, если не он, то теска значит. Ну что, 2-2, временная ничейка, у атаки нет девайсов, и, естественно, СКС здесь раскатывает двух соперников, что, опять же, на мой взгляд, вполне логично и уместно. Все-таки девайс, и все-таки соперники, ну, без всего, да. Типа так, спонсор играет ля. Значит, все-таки спонсор, да? Бабки отбить хочется Ну, типа, да, типа, такое это... Вложил в призовой фонд, и дайте-ка я, типа, кэшбэк получу, да? Ну, ладно, я надеюсь, на самом деле здесь все это сделано просто для того, чтобы поиграть. И спонсору по барабану, выиграет он или не выиграет. И тут, кстати, мидл играется... А плюс мидл. Вот сейчас выбрали Мираж именно А плюс мидл. До этого, если вы помните... Второй, по-моему, матч э, сегодняшнего турнира. Игрался на Мираже, но только Only-A. В этот раз разыгрывается и Мидл в том числе. То есть теперь можно заходить в коннектор. Можно подсаживаться в окно и так далее. Можно, в общем, куда более разнообразнее атаковать на этой карте. Но пока атака, как вы видите, 4-2 идет. Собственно, без экономики, без каких-либо э, наград регалий. И вот как... Что-то что с неброска произошло, он пытается распрыгаться на ящик И что с ним? Десалей, видимо, немножко в шоке от такого и ну, просто ждет Просто ждет появления товарища по команде а товарищ по команде уже пытается залезть на стену Ага, ничего себе, он лагает у нас как? А пинг у него, кстати говоря, нормальный Пинк у него нормальный, только вот явно FPS ему немножко не хватает для счастья. Потому что двигаться нормально он умеет только вперед-назад. Ну, в бок может быть, да. А вот вертеть прицелом в стороны не успевает. Лэйзи Бир, привет. Ну, собственно, что, 50 секунд до конца раунда. Если так и будет продолжаться, то... Ну, Дюсалей хоть один бы пошел затащил. Разница-то какая. Пытается зарезать облако над ним. Но облако разумеется бессмертное и зарезать его будет нельзя его почему дюсалей не идет тащить я просто не понимаю но ну, окей у тебя у тиммейта проблема но так играй тогда один но ну, ты умрешь и ничего страшного если потом пойдут найдут убьют твоего тиммейта ну так ты хотя бы один может быть там два ваншота с дигла и выиграл раунд Тиммейт за это время отлагает, и даже никто и не узнает об этом. Вот, пожалуйста, минус от Дюсалея. СКС умирает, и Пуся остается одна против, ну, по факту одного Дюсалея, у которого, кстати, есть бомба, вообще-то была, но он ее сбросил в респауне зачем-то. Ну, я не совсем понимаю, зачем Пуся пошла стреляться. Времени было настолько много, что можно просто было бы сейчас уйти в коннектор и сидеть там, и была бы победа в раунде, но Юсалей все-таки вытащил. Вот поэтому я и говорю, а что толку было сидеть-то, типа, это странно. Покурил что-то. Так, кстати, дорогие друзья, звук-то вы кс -а слышите, скажите, а то я просто, когда наушники с зарядки снял, ну, они, естественно, отключались, и источник звука про Пропадал. А вот теперь как бы он появился или нет? А то я просто внимания не обратила из-за того, что все спешно пришлось делать. Господи, как же меня уже утомил этот человек со своим сверлом. До сих пор еще сверлит что-то там. Сидя на месте, не затащишь катку. Ну вот видишь, Лейзибер. Там просто проблема у человека с ником. А, он вылетел. Беда. Беда, беда, беда. Все окей со звуком, отлично. Отлично. Ну, пауза заканчивается, и вылетевший, вернее, вернувшийся, не вернувшийся, точнее, спонсор. Ну что, вторая пауза? Или с ботом будет играть Дюсалей? Да, вторая пауза. Ну, по-прежнему ждем. Пока можно вздремнуть, 47 секунд до конца раунда. Чего еще делать? Танка его выкинула цыганскими штучками. Сейчас выйду на замену спонсора на спонсора. Ну, тут просто трабл в том, что на замену-то нельзя выйти, да, в матч-то. Ну, просто потому что фактически в битву нельзя зайти тому, кто не участвовал в ее создании. А так, да, конечно, было бы здорово. Можно было бы прям, ну, как бы, так скажем, горячую замену провести, да. Убрать одного игрока и добавить быстренько другого Но, к сожалению, в этот раз такой возможности не предвидится И, судя по всему, придется играть с ботом Потому что не возвращается товарищ Неброско Придется ждать его Карма, приветствую тебя! Сегодня, кстати говоря, на одном из матчей был игрок с ником Карма Кармические когти Была команда Запускайте гену Так, вернулся. Вернулся все-таки Неброска. Надеюсь, проблем больше не будет никаких. И матч... Ну, во всяком случае, паузы у команды <связь> эксклюзив больше нет. А у команды Пидерсия пауза-то есть, собственно говоря. Две штуки, кстати, справедливости ради. Минус от Неброска Вот это вернулся называется. А вернулся так не... Так, так вернулся как бы сразу с минусом. Пуся. Теперь занимает позицию в коннекторе, но позицию в коннекторе надо было занимать в тот момент, когда Дюсалей оставался один и пытался вытаскивать раунд. Вот тогда в коннекторе стоило, конечно, постоять, а теперь уже нельзя. Почти как небраска. Ну да, если он А поменять, то так и получится. 4-4, дамы и господа. Временная ничейка. Ну и эксклюзив, собственно говоря. Ну, вообще здесь надо медаль за отвагу. Дать, черт возьми, Дюсалею. Потому что он, пока его тиммейт лагал, пришел и в соло вытащил раунд. Вот что самое важное. Мне Саша на полставки комментатором взял. Лол. Так, СКС и Пуся. Заняли позиции. Пуся ждет аркаду в яму, кстати, которая будет, но чуть-чуть позже. Ну и Дюсале, естественно, будет открываться из ковров, которые вообще, как бы почему-то, никто не чекает. Поэтому сейчас, скорее всего, СКС погибнет. Ну, немножко так очевиденький момент, достаточно. Неброско, даже не успев приземлиться на землю, убивает Пусю. 5-4. Uh, следующий матч, дорогие друзья, uh, сразу хочу сказать, а то потом вдруг, не дай бог, забуду. Последний, кстати говоря, матч в 1-8, это Motivation против One and a Half Cry. Такая вот, короче, штука. И вылетает снова. <laughs> Беда. Беда у команды эксклюзив сегодня. Походу, дело, постоянно придется играть то в четвером, то. В четвером, здравствуйте. То одному, то вдвоем. Ну, одному здесь, конечно, не совсем играбельно. Да, и СКС забирает Дюсалея. Дюсалей, естественно, не может сказать, я против. До 16 или до 8 играет. До 16. Ну, на фасткапе нет возможности играть до 8. Так, конечно, правильнее было бы играть, да, до 8, как и в CSGO. В режиме напарники. Но на фасткапе даже в CSGO 2 на 2 играется до 16. Что, кстати, на мой взгляд, не совсем правильно. Ну, бот. Бот добавлен. Дюсалей, естественно, играет по факту один. Но если его убьют первого, он может зайти быстренько за бота. Но пока что бот хек вышел и отдался. И неброска у нас присоединился и снова вылетел эксклюзивно для эксклюзивных ребят проблемы в матче. <laughs> ну, потому что до этого проблем, по сути, ни у кого никаких не было. Хотя по флагу, кстати говоря, игрока с никнеймом Неброска, Насколько я понимаю, он что, казах, что ли? Потому что у него флаг Казахстана. Ну, Дюсалей. 46 секунд до конца раунда, успел пройти через мидл, и даже занял коннектор, и даже был замечен Пусси. СКС сразу идет, говорит, давай-ка я разрулю, и и уезжает. Не разрулив ничего, Пуся, 100 хп, и в руках есть дигл, 30 секунд до конца раунда. Бусалей пропускает соперника или соперницу, я не знаю, но пропускает в КТ-респаун. Девайса по-прежнему, кстати, у игрока обороны нет, потому что даемки дотянуться не получилось. Подобрана бомба. И, естественно, сейчас ее поставят. И я бы сделал ставочку на победу эксклюзив в этом раунде. Потому что бомба установлена, естественно, под коннектор. И с диглом коннектор сейчас забирать будет. Оп, есть Галил. А вот то, что есть Галил, это неожиданность. Ну, Мка же перед носом лежит. Можно Мку взять? Понятно, понятно. Ну вот. Можно еще и дефьюз киты взять. Вообще, все шикарно сложилось для коллектива Пидерсия. Парадоксальнейшим Причем образом Только у Хены были Не, у Хены проблем не было же в принципе Да Ой, боже мой Я буду целый день сегодня вспоминать это Забавно Очень забавно было сыграть. Чего поделать, ладно Продолжается матч в катке Теперь бот Керриган появляется. И Дюсалей со снайперской винтовкой забирает СКС-а. Вот что-что. А, но тут я, конечно, думаю, максимально глупым решением было взять снайперскую винтовку. В силу того, что типа один со снайперской винтовкой. Да смотри! Не просто. Не просто, неброско. Зашел, вылетел, зашел, вылетел, и бота выбил. Теперь дюсалей остался один. А ведь у него только что был бот. В теории были шансы. Ну, на легкую победу, а теперь придется бороться. И Пуся, естественно, самая главная позицию максимально ближнюю и не стреляться с АВП. 46 хп у Дюсалея. Прошу прощения, 8, 58. А 46 хп это у Пуси. Ну, Пуся, кстати, позицию поменяла, а вот непонятно только на какую, да. Но Дюсалей чует. Чует, только попадать не, не получается. Вот, собственно, вся сложность. Вот зачем нужна была эта АВП. Это АВП не более, чем просто Гвоздь в крышку гроба в этом раунде Ну, сделал с нее Энтри фраг, ну а дальше Если был бы тиммейт, который тебе помогал бы Да, конечно, вы бы смогли, ну не вопрос Но бот это не совсем тиммейт Да и потом твой тиммейт вернулся И выбил бота, то есть ты вообще один остался Не надо так Не было бы проблем, если бы он словил Хотя бы одного а может он выполнял челлендж? Неброска. Вместе с Дюсалеем пытаются выйти из двух разных позиций. Это ковры и яма. И, в общем, отвыходились как бы... Нет, подождите. Подождите, подождите. Я не понял, откуда пытался выйти Дюсолей. Возможно, это не ковры, а мидл. Но значение не имеет. 8-5. Победа в первой половине достается коллективу Пидерсия. И нам остается отсмотреть. Вот такие позиции, то есть спидерсия в обороне и эксклюзив в атаке, только лишь два раунда. Данный и следующий. Хороший дымочек достаточно в ковры. Но маленький нюанс, в коврах никого нету, поэтому дымочек оказывается, в общем-то, не ненужным. Юс Алей снова со снайперской винтовкой. Вот. Тут, тут, конечно, ошибка, просто позиционная ошибка. Понимая то, что на миду есть АВП, ну, глупо было стоять под коннектором. Очевидно, это просто, ну, отдача Объективно Потому что где бы там АВП не было Если он будет зумиться, находясь в самом коннекторе Будет видно только голову по ней, не факт, что ты попадешь Если он будет зумиться с парапета Ну, так вообще ему еще проще будет в тебя попасть Потому что он еще дальше будет Ну, типа, такое себе решение Но, однако, даже такое проигрывается, как вы видите, дамы и господа ну, Дюсалей по-прежнему, естественно, не отказывается от своей снайперской винтовки Это говорит мой крест, и я буду его нести А Неброск, в свою очередь, занял мидл И через мидл пытается зайти в коннектор, дамы и господа А Дюсалей на коврах Пуся Хороший минус по Неброскам. И Дюсалей даже не успел, по-моему, зум включить 9-6 Быстрый, быстрый раунд быстрый хлестки резкие Но, к сожалению, для команды Эксклюзив не совсем успешный Всем привет, Нурсултан, приветствую Это полная карта или 2 на 2? Э, ну, вообще карта полная, но играет только мидл и а Ну, то есть, ковры, мид и яма Ну, то есть, но она не урезанная СКС Минус дюсалей. ну и с здесь, я уж думаю, с неброской справятся, да. С двух сторон затыкали, запыкали, замыкали и вынесли э, с плента своего соперника. Счет 10-6. Ну, конечно, большая проблема то, что пистолетка как бы мимо пролетела. Для эксклюзивов хорошо было бы собраться и, ну, хоть как-то пытаться играть что-то за пределами пистолетки, да, то есть, ну, выиграть пистолетку и дальше пробовать уже догонять оппонентов Теперь же придется какое-то время отсливать И сливаться тут-то плохо Ладно, просто урезанных есть фишки, но я забыл, что на ФК урезанных нет Ну, на ФК не просто есть, э, на, на урезанных, вернее, не просто фишки есть, так там еще и респауны отличаются очень сильно Поэтому это, в общем-то, достаточно крупное вмешательство, на самом деле, в карту Помимо того, что есть простреливающиеся стены, допустим, которых нет в, в полноценной версии карты. Ну, подсадка, кстати, царская и классная. Если бы только вот позиционные игроки обороны занимали бы какие-то другие точки. А так у нас игрок подсаженный в сайде. Ух ты, попадает в голову СКС. -а. а СКС вместо того, чтобы умирать, попадает во вражеские головы. 11-6. Так вот, да, так еще и респауны чуть-чуть ближе, то есть точки, в которых появляются соперники, ну, допустим, игроки атаки появляются чуть-чуть ближе к яме. Игроки, ну, контры там же появляются, окей, да, Это тоже не, не, не проблема, да, но вот если мы вспомним карту Даст, то там нет респаунов под точку Б, то есть дальних респаунов под точку А, в принципе нет. И атака при любых раскладах достаточно быстро добегает до точки. Дюсалей минус Пуся. СКС, вооруженный уже автоматом Калашникова. Причем не первый раунд. Забирает Дюсалея. Ну и не броско. Под моменталки будет сейчас пытаться запушить. Не понимает пока откуда ждать соперника. Соперник здесь. Он уже близко. Да, СКС здесь, конечно, переигрывает Я бы сказал, переигрывает, как говорится, на классе 12-6 Врезанное одному можно запрыгнуть в окно Ну да, там же, по-моему, если я не ошибаюсь, можно запрыгнуть на вот этот ящик С ящика на сетку И с сетки можно допрыгнуть до окна По-моему, если я не ошибаюсь Привет, бро, я опоздал, как дела у тебя? Бро, Ильё, сбег, приветствую, у меня все хорошо Вот, смотрим матчи Уже пятый час сидим, смотрим матчи, кстати, порядка. Дюсалей, минус Пуся. Вот вам и... Вот вам и вот. Ну, Дюсалей хорошо стреляет. Здесь уж, что говорить, как бы он оставшись один в два неоднократно вытаскивал. Не только, можно и Смеда, там ящик меньше. Да, ну, вот я просто уже всех тонкостей не помню, потому что давно... Очень давно не заходил на Мираж 2 на 2. Точнее, заходил на него последний раз, когда сам турниры проводил. Uh, не погиб от рук СКС Ну, по Дюсалею, разумеется, информация есть Потому что бомба выбита на коврах И очевидно, что где-то игрок атаки здесь А, прошу прощения, игрок обороны Но не смог СКС угадать Хотя, на мой взгляд, было достаточно очевидно Что этот ящик, вот он прям просился под прострел Вот он прям стоит такой Ну, прострели меня, Пожалуйста. И этот прострел, кстати, очень бы хорошо вписался. Вероятнее всего, Дюсалей после такого погиб бы, потому как э, в его распоряжении было всего то навсего 19 хэлспоинтов. Думаю, не хватило бы пережить очередь с автомат Калашникова. Ну что ж, разница в 5 матчпоинтов. А на начало второй половины было 3. Пока что более профитные действия, естественно, у коллектива Фидерсия, и СКС вырубает э, Дюсалея и в паре с Пусей заваливаются с ямы, думают, что соперник снова сидит э, под коврами под балконом. Ого. Но СКС все-таки решился челкнуть хилпу, а там действительно сидел соперник. Разменялись хедшотами, но здесь опять-таки та самая бронебойность. Фомас хоть и меткое оружие и попадает очень часто в голову, но абсолютно, ну вот если вам в голову прилетает скалаша, вы труп, как сейчас и было. Васька, спасибо большое за подписку, видел тебя в чате много раз. Странно, что ты только сейчас это сделал. Ну что, 13-7, расстояние начинает постепенно расти, а дюсалей, дюсалей, дюсалей, господи, дюсалей, а, приобретает скаут. Я опять же повторюсь, я... Опять этот, простите меня, ебучий перфоратор, который просто уже вот, ну, ну заебал вот откровенно, заебал уже просто. Даблкил от СКС, 14-7. Обычно эту коробку шьют сразу Только я вот про что и говорю, Карма Он почему-то начал стрелять налево, начал стрелять в колонну Но не начал стрелять в ящик, что самое очевидное место, собственно говоря, для прострела И снайперская винтовка у СКС Вот я опять же задам тот самый вопрос, нахера? Понятно, чтобы потом ее свапнуть на калаш. Все, понял. Ну, денег, видимо, у атаки уже накопилось очень много. И вот вам, пожалуйста, досвапались. Э, дохитрюжничали, да? Пуся. Один на один с Дюсалеем. Но бомба, опять же, выбита. Бомба была у СКС. Я даже не знаю, за кем лучше смотреть. Давайте смотреть за Пусей, наверное. Или за Дюсалеем, не знаю. Дюсалей вообще ушел. Просто решил отдать бомбу. Ну, Дюсалей, естественно, слышал, что соперник подбирает бомбу. Это понятно. Слышал топот по карнизу. Ну, а стрельба в яме вообще это как бы верх того, что... Как можно было себя спалить? Блестяще с этим справляется Пуся. Чует, опять же Чует, что соперник под балконом И это, в общем-то, действительно так И перестрелка проиграна, дорогие друзья Это 15... Не 15, это 14.8, простите Я не знаю, там как, чатик, скажите Хотя бы этот херов перфоратор не слышен в микрофоне Вроде бы как когда. С... Ну, то есть. Опа. Опа, здравствуйте, а вот и прострельщик, и минус Дюссалей. Минус от Неброска. Ну, снайперскую винтовку. Ну, в этот раз. Надо же было свапнуть-то все-таки на что-то. Ну, надо было, ну, как мне кажется, обязательно. Потому что, ну, что, сейчас один в один с Авиком, но калаш однозначно выиграет. Будет парадоксально, если калаш проиграет. Не слышно, ну слава богу. Минус от неброска, и это 15... Опять нет, 14-9. Ну, не забирают 15-й, Никак. Не получается. Ну, потому что занимаются какой-то фигней. То, то э, какие-то снайперские винтовки зачем-то берутся, то ну как бы надо просто, типа, раскидал точку, зашел окопался, там, бомбу поставил, если нужно, и так далее. В общем, там уйма действий, которые можно и нужно совершать. Но, типа, не идеально, на мой взгляд, конечно, играют пидерси в атаке. А вот эксклюзив в обороне вроде бы как себя нашли. Ну, снайперская винтовка Лудисалея. Здесь как раз в обороне-то я по-прежнему скажу, что она не нужна. Но в обороне она нужнее, во всяком случае, чем в атаке, это однозначно. Пусть в коннекторе, ну и по коннектору, я понимаю, что информация, неброска завершает этот раунд убийством соперника, и это 10-14. Победитель из данной пары, кстати говоря, дамы и господа, будет играть с победителем Motivation и One-and-Half one Cry, которые, собственно, будут играть следующие пары, а после этого четверть финала пойдут. Что-то долго у них ремонт. Третий год. Третий год это нище Обоссанное а существо не может свою хату отремонтировать. Это просто идиотизм. Дюсалей. Ну, просто допустим, у меня тоже был капитальный, прям вот хороший, ну, то есть как бы капитальный ремонт. Его сделали за три дня. Ну, не за три года. Дюсалей. 81 хп, 1 на один с скс ну, опять-таки, вот здесь я уже скажу, что калаш должен выигрывать у АВП. Ну, обязан, на мой взгляд. Будь даже у калаша хоть 3 хп, без разницы. Потому что АВП... Ну, либо промахнется, либо, убьет, либо умрет сам. То есть, вернее, либо убьет, либо умрет сам. Вот вам, пожалуйста. Чуть-чуть реакции не хватило на то, чтобы нажать на маус 1. 15-10. Ну, матч-поинт. Матч-поинт в данной ситуации, конечно, хорошо для Пидерси. Они себе обеспечили уже отсутствие поражения. А, ну, а отсутствие, собственно говоря, возможности победить, наверняка сейчас, конечно, будет давить на команду эксклюзив, ну тут ничего не сделаешь с этим. Не повезло с соседями. Да тут еще просто проблема в том, что э, на протяжении этих трех лет это не один сосед как бы. Один делает на четвертом этаже, у меня на восьмом слышно. Вы представляете, как там весело людям на пятом, на третьем. На четвертом, на том же самом. То есть дом просто такой, он очень хорошо звуки передает. 15-11, дорогие друзья. Я немножечко отвлекся и... В общем-то, в принципе, не то, чтобы, конечно, зря. Но интересного ничего не было. В одну калитку эксклюзив своих соперников разобрали. А, По-прежнему матчпоинт. Если 4 раунда эксклюзив еще смогут забрать, и мы увидим доп. Сегодня уже одни практически увидели. Между Аркадой и Минск-Сити. Ну, здесь прям по таймингам, конечно, нельзя было стоять с хаешкой в руках. Дюсалей остается против СКС. 1 на 1 и СКС! Жесткая точка в раунде. 16-11, дамы и господа. Команда Эксклюзив, увы, покидают данный турнир.